Последний звонок прозвенел и для выпускников IT-лицея Казанского университета. Смотрим. Пять лет пролетел незаметно, как один день. Мы очень счастливы, очень рады, очень гордимся, что заканчиваем этот лицей, IT-лицей. Это страшный день. Оказывается, у меня ребенок уже вырос. Это, это очень печально для меня. С одной стороны радостно, с другой стороны Понимаешь, ребенок вырос уже совсем большой. И радостно, и грустно сегодня не только родителям, но и ученикам. Впереди экзамены и совершенно разные планы на приближающуюся взрослую жизнь. Чтобы оставить яркие воспоминания, выпускники напоследок продемонстрировали все свои таланты – стихи, танцы и песни. Поздравить выпускников приехал и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, пожелавший ребятам успешной сдачи экзаменов и плодотворной работы. В каком бы направлении вы не реализовались, вы должны помнить, прежде всего, свою семью, своих родителей, поскольку именно они дали вам жизнь, а лицей дал вам право дальше учиться и работать. Я желаю, чтобы вы выбрали хорошую профессию которая бы радовала вас по жизни и помогала вам по ней. «Не хочется все покидать место, расставаться с друзьями, с одноклассниками, с учителями». «Поступали бы сюда не зря и окончили мы его действительно с достоинством и гордостью». «У меня ностальгия очень сильная, вспоминаю все пять лет учебы». «Лицей очень много дает возможностей и нужно не упустить их все». «Новый этап жизни и много всего впереди и просто стоишь на пороге новой жизни». По традиции мероприятие завершилось последним звонком для выпускников. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.